Потому что цели бывают разных видов. Да? Есть цели, которые на первом шагу исполняются. То есть вот постановка цели. Дальше, ну, я думаю, что вы видите да, голубой шарик. А дальше проверка цели, такой синий шарик, насыщенный. Да, и вот когда вы поставили цель и проверили свою цель на истинность, вам надо это или не надо, у некоторых людей это уже исполняется. Я прямо сейчас хочу прочитать письмо одной женщины, участницы моих занятий. А, давно собиралась написать благодарность, вот только сейчас нашла время сделать отговорки, там, бла-бла-бла, чувства, эмоции в порядок прила. Теперь могу выразить все в письме. После нашей работы, которая была там тогда-то, тогда-то, у меня все очень закружилось и завертелось по работе. Появилось много много заказов у нее турагентство она занимается путевки продает за границу потом улетела на неделю в инфотур о котором год мечтала и там даже продолжила дистанционно бронировать туры то есть она полетела в тур и там продолжилась работа она дистанционно работала и бронировала туры у нее было столько заказов что ей некогда было по сути отдыхать потому что были заказы и это было все в кайф но настоящее чудо ждало впереди по приезду приняла участие в роуд-шоу, который проводил оператор Coral Travel, на котором присутствовали представители отеля Испании. И там был, быстро, чтобы своими словами, там был розыгрыш путевки, а они с мужем, да она вообще очень мечтала поехать с мужем в Испанию, хотя бы на день, на два, на три. И там на этом розыгрыше она выиграла а, в, проживание в отеле в Испании на 7 дней с питанием, в общем, со всеми делами. Она выиграла, вытянула из барабана. Не могу описать все чувства и эмоции, которые меня переполняли. Переполняю до сих пор. Дело в том, что это была моя мечта, которая писала, представляла, визуализировала там, и так далее. В мечтах хотела подарить мужу на юбилей в мае этого года тур в Испанию. Хотя бы на три дня, потому что понимала, что это недешево. И у нее все это произошло. Причем волшебным образом она за это не заплатила. Она получила это в подарок никто не знал не могли это подсунуть то есть это, ну как, как вот то что я называю волшебством когда ты ставишь цель вдруг начинает мир что-то делать у тебя бац это получается да так доход так вот посчитала там тра -тра. Ну, в общем она доход у нее увеличился и все у нее увеличилось и она очень счастлива и это очень здорово дальше я читать не буду к чему я сейчас это говорю что иногда вот есть такое есть три вида цели запишите для себя три вида цели первая цель сама исполняется Первое, первый вид цели – это цели, которые готовы. Им вот нужен только толчок. Им нужно, чтобы вы увидели это там телевизор или платье или еще что-то. Вот вы, оно уже готово прийти. Вы, вы готовы, чтобы взять это в свою жизнь? Вам нужно просто на это мозг правильно направить. И вот цель ставим, проверяем, что цель ваша, да, все, цель моя. И бац, и каким-то образом там через две-три недели у человека это исполняется. Есть второй вид цели. Это цель, за которую нужно поработать, побороться. Это цель, с которой нужно ну может быть понянчиться. Может быть там как-то ее вот полюбить, погладить ее. Может быть у вас есть какие-то внутренние ограничения, которые мешают достижению этой цели. И вам нужно убрать эти ограничения. Может быть у вас не хватает сил. Может быть у вас харизма не хватает. Может быть мощи у вас не хватает для того, чтобы реализовать эту цель поэтому есть дальше работа с целью в алгоритме это наполнение цели энергией себя в первую очередь а во вторых наполнение цели и следующий шаг это очищение цели от препятствий от блоков которые мешают ее достижения и вам возможно придется месяц ну, может быть три дня может быть полгода у кого-то там цели исполняются через год у кого-то через два это зависит от объема от сложности цели, например, человек поставил цель, нормальный такой себе предприниматель обычный, поставил цель купить Porsche Cayenne новый, он стоит денег, на это уходит ну, какое-то время. Другой человек ставит цель предприятием управлять, не меньше 10 тысяч человек. Цель по-другому написана я вам просто сейчас говорю, чего хотел человек. То есть это не цель, то, что я сейчас сказал, но мы ставили цель отдельно. Проходит год Человек мне пишет, я в другом городе управляю предприятием 12 тысяч человек. То есть человек шел к своей цели чуть больше года. И для этого мы учимся наполняться энергией и работать с целью наполнять ее энергией. Плюс мы учимся очищать себя от страхов, убеждений негативных, от сомнений. Мы учимся создавать у себя состояние веры в себя, мы учимся создавать состояние радости, потока, благодарности и так далее и тому подобное. Еще очень важный пункт в работе с целью – это растворение цели. Что значит растворение цели? Это убирание обусловленности. Об этом мы говорим всегда в самом конце, потому что нет смысла растворять цель, если вы с ней не прошли полный цикл работы. То есть пока нет цели, цель растворять нет смысла. Пока вы не знаете цель истинная или ложная, растворять нет смысла. Пока вы не наполнили цель энергией, растворять нет смысла. Пока вы ее не очистили, растворять нет смысла. Вот когда вы все это сделали, вот тогда мы цель растворяем, убираем ее из своих хотелок. Почему? Потому что запишите. Запишите. Хочу, надо, должен. Оно как бы обуславливает и мешает человеку его достижения. Самое правильное слово для достижения – это намерение. Я намерен это получить. Да? Все остальное оно мешает. Когда ты должен, это как каторга. Когда тебе надо, на тебя давят. Да? Понимаете, смысл слов. И когда хочу, когда человек сидит, вот я хочу. Ну и хоти. Но это не значит, что у тебя что-то должно появиться. Ты должен сделать усилия, ты должен с этим поработать.